Наука, которая изучает происхождение и эволюцию Солнечной системы, называется космогонией. Первая серьезная космогоническая гипотеза о происхождении Солнечной системы была создана и опубликована в 1755 году немецким философом Кантом, считавшим, что Солнце образовалось из твердых частиц огромного облака которые сближались и слепались между собой под действием взаимного тяготения.